Сейчас нет, позже заявлю. У право прибыл в первый день стоят. ходатайство, вот эта была. Устроили простое в специальное дело, у и 566 свои выводы и выражения. и про знаем неизвестного, что это по иконам идеалности будут смотреть разману за заключения и дефирного соглашения в любой стадии американского дела. Профессионально правильно, в сторону современного и даже так, в процессе добросово-экспрессии. Как В целом понятно, что Вы сказали. Так, поступили характеристики в письменном виде о подтверждении полномочий суде о предоставлении сведений о Жемодорожном районном суде о проверке о участия представителей банке, о необходимости о объединении событий давать мотивированные конкретные заявленные характеристики определенными не знающими а в Так, об исключении из материалов древнего независимых доказательств расчетов затрудности, так и две штуки об исключении из материалов древнего независимых доказательств конкретных Поддерживает заявленный отест? Поддерживаю. сказать, поскольку действующих прав, я заявляю вам отвод. Я заявил ходатайство с требованием введения видеофиксации судебного заседания. Введение протокольной аудио и видеорегистрации событий давно используется в мире во всех областях деятельности человека. Особенно вот, там. Сомат, так, значит, от... стадия отводов закончена. Вы Что значит закончено? Я Сейчас заявляю вам отвод. Вам было предложено отвод, вы этим правильно не воспользовались. Сейчас у нас событий происходящих. Так что все корректно. Так, еще есть? У меня есть еще отвод. Я заявляю вам отвод по факту отказа видеорегистрации, хотя нет. Судебный вы заявили удовлетворительно. На после повторного Есть. Я заявляю вам отвод называющий судья и у меня есть к вам уведомление лицу называющему себя. Судьей Эдвиш Константину Николаевичу уведомление об увольнении. В адрес Острикова Сергея Викторовича, далее, человек и гражданин, пришло письмо, содержащее в себе документы от организации, называющейся «Железнодорожный районный суд города Барново». Далее организация. Без подписи и печати. С приглашением прибыть по адресу город Барново, улица Попаенцев, 130, к человеку, называющему в данном документе судьей Эдвишем КН. Далее лицо. По делу 2-3401. Далее дело. В соответствии с Конституцией РФ человек его права и свободы является высшей ценностью, признание, соблюдение защиты прав и человека и гражданина обязанность государства. Также Конституция РФ предусматривает, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Человек и гражданин являются государством высшей ценностью, единственным источником власти. Осуществляет свою власть непосредственно или через органы государственной власти. Причем такая власть осуществляется на основе разделения на законодательное, исполнительное, судебное, где все власть в ветви власти самостоятельны и не могут быть независимы друг от друга. Таким образом, человек и гражданин это первопричина и единственное основание для самого существования любой власти в РФ, включая судебную. Причем, в соответствии с Конституцией РФ, человек и гражданин может обходиться и без привлечения к обслуживанию себя государственной властью, осуществив свою власть самостоятельно непосредственно. Следовательно, любая организация или лицо, действующее от имени государства РФ, может осуществлять свою деятельность только в случае, если человек гражданин привлек такую организацию или лицо к оказанию человека гражданина государственных услуг. Такие услуги могут оказываться государственными органами власти, далее обслуживающий персонал только в рамках обозначенных Конституцией РФ в целях провозглашаемых Конституцией РФ. Поскольку Конституция РФ четко понятно и однозначно декларирует разделение органов власти, то назначение одним обслуживающим персоналом другого обслуживающего персонала вход человека гражданина недопустимо противоречит Конституции РФ. А так как механизмов и законодательных алгоритмов найма человеком и гражданина, обслуживающего персонала, то есть судей, для оказания судебных услуг не предусмотрены, то осуществление судебной власти согласно Конституции РФ возложено непосредственно на человека и гражданина. Подтверждением вышеизложенному также может служить скан оригинала указа президента РФ о назначении лица федеральным судьей РФ, доступный для ознакомления в телекоммуникационной сети интернет на официальной странице президента Kremlin.ru, Kremlin Act Bank 28.686. Из данного оригинала документа следует, что президент отказался подписывать конституционный указ, на документе отсутствует подпись президента и опоставленная печать канцелярии, не соответствует требованиям закона о гербе РФ и ГОСТу 51. Пятьсот одиннадцать-две Таким образом, указ на значение контрагента, имеющего такие же, как у лица, фамилия, имя, отчество, судья, уничтожен и не имеет юридической силы. Поскольку человек-гражданин не привлекал лицо к оказанию судебных услуг, а также не принимал от лица заявления об устройстве на работу по оказанию человеку-гражданину судебных услуг, не осведомлен о мировоззрении лица и его моральных, этических и человеческих качествах, не ознакомлен с документами, подтверждающими личность лица, не знаком с сведениями о гражданстве, образовании, наличии, отсутствия наркотической зависимости, а также психическом здоровье лица, то лицо никак не может законно занимать должность судьи РФ, подписывать документы от имени РФ, а также оказывать любые другие услуги человеку-гражданину. Отдельно обращаю Ваше внимание, что сама организация работает вне правового поля РФ. В соответствии с статьями 41 и 55 Гражданского кодекса РФ, любая организация или филиал обязана быть зарегистрирована в ЕГРУ. Организация в ЕГРУ отсутствует, соответственно, организация на территории РФ не существует. Также в соответствии с Конституцией РФ, пункт 1, статья 4 ФКЗ от 31.12.1996, номер 1, о судебной системе Российской Федерации право осуществлять правосудие на территории РФ обладает только исключительно суды, созданные учрежденные, основанные федеральным законом. Федеральный закон о создании учреждений и основании организации не существует. Таким образом, организация не только находится вне правового поля РФ, так еще и осуществляет деятельность в противоречии, в противоречии Конституции и ФКЗ, то есть наносит прямой и косвенный вред человеку и гражданину, а также всему национальному народу. И РФ. Статья 36 ФКЗ 31.12.1996 года номер 1 о судебной системе Российской Федерации не может быть оправданием для деятельности организации, поскольку на дату 31.12.1996 года организация не существовала, Существовал Народный суд, но в ФКЗ о судебной системе РФ не, предусмотрен, не предусмотрено переименование судов или сменной ориентации судов. Законом предусмотрено только учреждение, создание, упражнение или подсчет, существующих на момент принятия законов судов. Таким образом, исходя из вышеперечисленных норм права, сама организация имеет мутную антикассивность, конституционный преступный статус из изложенного следует, что лицо никто не назначал на дворные суды. конституционного механизма привлечения к работе по осуществлению лицом судебных услуг человека гражданин не существует организация действует вне права РФ по обходу законов РФ человек и гражданин не нуждается в услугах лица и в соответствии с конституцией РФ осуществляет судебную власть в отношении себя непосредственно сам Поскольку человек и гражданин это высшая ценность и единственный источник власти, власть у данной неконституции Конституции лицо самовольно в обход Конституции РФ, присвоившее себе должность судьи, а должности суди отстранить воли без выходного пособия. Взыская с лица ущерб нанесенных государству РФ и человеку и гражданину, ведь затрачиваемых средств на содержание лица, выдаваемых лицу под видом заработной платы, за весь период противозаконного удерживания должности лицом в пользу государства РФ, передать дело по надлежащей подсудности человеку и гражданину для дальнейшего рассмотрения дела по существу человеком и гражданину. Настоящее уведомление вступает в силу немедленно, а не подлежит. Человек гражданин. Это вам. Вот те два отвода, которые вы отклонили. А вы э, на какого присылаетесь? Президента РФ Путина ВВ. А тут вы пишите, что все как президент СССР А вот тех, которые я вам сейчас сдал, там написано... Норма правых пиракции. Извините, дальше продолжать бессмысленно Я вас увожу До свидания. Вы на чьей стороне? На стороне банка, правильно?